Хотя контрразведку я знал изнутри, все ее там. Когда-то хотел написать роман, назывался, который назывался бы «Контора». Ну, было, помню, такое. «Контора глубокого бурения КГБ». Где-то, два откуда? бурильщики мы? Ну, не важно. Так вот, эта песня касается здесь. Хотя она военных разведчиков. Ну, так они считают. Я считаю, что-то общее. Про тех, кто в мундирах, без, с автоматом, со авторучкой, блокнотом Все обеспечили безопасность Эти люди военные Ходят в форме так редко В орденах появляются Лишь в особые дни Их работу нелегкую Называют разведка И не часто до старости Доживают они их работу нелегкую. Называют разведка, И нечасто до старости Доживают они. Эти люди военные Любят петь и смеяться, И грустят, как гражданские, А любимые своей только часто приходится им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Эти люди военные Каждой славы достоин И пускай именно их Трогай тайни хранят, доказали не раз они, И один в поле воин, доказали не раз они, И мне надо наград, доказали не раз они, И один в поле воин, доказали не раз они, И мне надо наград, эти люди военные.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 госбезопасности на мое усмотрение на мое усмотрение а так вот песня лучшая которая написана да она тоже написана она по теме она написана значит для кинофильма для серии было такого фильмов или спектакли назывался она следствие или такие. там была хорошая песня она для всех подходит но поверьте вот это вот. Как на ней не смеялся там, кто не попадет Там из этих аншлагов, а там все четко сказано Наша служба и опасна, и трудна И на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой где у нас порой Честно жить не хочет Значит с ними нам вести невзрывный бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба ну, опять, песню, знаете, это не буду, чтобы время сохранить. А ведь и правда, какая разница? Вот хотя, когда ловили нас сотрудники ГАИ, да, скорость превысил, хотя и ехал срочно вызванный, заставил сукин сын, его начальник, меня потом пойти рядом в политехнический музей два часа слушать про правила дорожного движения. Не штрафовал, а вот... Ой. Но он позвонил сразу, площадь Дзержинского, дом 2, управление кадров. И пошло это письмо, что ваш сотрудник, и он, ну не важно, но это тоже безопасность, на дорогах не важно, это тоже суммарное. Но ну, бывали такие случаи, в конце концов за границу на войну попал, там был радостный такой, когда в первое главное управление, ну вот все, о чем мечтал и сбылось. Как-то ли перечислять? Англоговорящие страны, и у меня тут доллары, фунты… КМЛ, да, виски. в последний сказали, из восьми, Афганистан. Ну, я не, не, не смутился, пошел. Идите говорит, женой по Ну, пошел, сказал, говорю, едешь, еду, все, поехал. А потом вернулся опять в контрразведку. И последнее время управление общественное, центр общественной связи был. Там я в этом центре последний. Мне сидел ВПН под крышей, и приходит генерал, был, начальник прес КГБ всего. Приходится ко мне и говорить, Игорь Николаевич, вы же, говорит, талантливый человек. Чего вы здесь делаете в этом агентстве печальных новостей, там, АПН? Переходите. Я с радостью оттуда сбежал. Вот хороший был коллектив, все нормально. А он, оказывается, собрал все книги, все вырезки, у всех все умный был мужик, его потом сожрали. А он с рядового генерал-майора. И вот там я заканчивал... Ну, во всяком случае, 91-й год я видел из окна Андропского кабинета весь эту эпопею со стаскиванием памятника Дзержинского и все остальное, и целый. До самого ночи большая толпа идиотов и пьяных там пытались памятник Железному Феликсу стянуть оттуда. Мы это записывали на пленку, там с камерой были. Два прапорщика у нас молодых рвались с пистолетом и Макаровым, Единственного, кого не отобрали пистолет, они только нам пришли с Макаровым в толпу, мы их держали, спокойно ВП лесном, значит, его не не надо, вы чего там, так так пишут, что ВЧК, НКВД, КГБ, палачи убийцы, вот вывесили там. Самое интересное, когда я вот милиции говорю, поздравляю их 20-го с праздником, какие, мы вас не товарищи там, гаишники. Вы там эти, мы эти, я говорю, вас вообще в школах учили, каких-нибудь училищ, да? На что такое НКВД? На кого все грехи, да? Народный комиссариат внутренних дел. Правильно? Палачи и убийцы, так что, а вешали нас как бы уже никто никого не убивал. Неважно, вот эти песни. Дальше, значит, поехали дальше. Песен нету про контрразведку, про разведку сколько хотите. Вот. Но я своим долгом тех, кто не может спеть уже, потому что я за них спою сейчас. Так. Но поскольку я тогда к первому главному управлению относился, и все песни, которые я там написал, в Бадахшане, в Афганистане, они все... Так, глянь, напи, написано диверсантом разведчикам написано о том, что я видел 860-й полк родной и все остальное. Вертолетчики, вот Саша сидит здесь, небес. Вот он нас прикрывал. Полк отказался нас в Ресе. Подполковник он был, Арутюнян, и говорит, раньше, чем в 8 часов, 5 часов, позднее 5 часов вечера не поедем вас вытаскивать, что бы не было. И только вот они, светлые памяти. Побратим его и Камэско Балабанов взяли. Там Камэско, знаешь, чего, говорит, мы. А мы с ним дружились с вертолетчиками. Из полка тоже на но вертолетчики – это же все. И связь, и, и, и питание, и все, что хотите. И, и боевые. А У это вообще страшное дело. Многие ребята погибли в вертолетах тогда, значит. Вот. И вот и Камэско, эскадрилья Файзабадская, специальная или особая, как она называлась-то? Отдельная специальные. Он сказал так, выпили мы там, правда, по какому говорит. он сказал, значит, так, начальник шаба ко мне приходит. Значит, так, говорит, если вы даете сигнал, там, нападение на виллу, а мы на города, мы командой Нурсами вычистим выход, проход, там, шириной большей улицы в пять раз, там, и вас вывезем, выходите. Я говорю, остальные на вилле, ты. сидит, советники, сами выберут, сказал Погиб, сгорел. Сначала сгорел, сразу сгорел мой побратим Бурага, А 8 сентября, а 18 уже в Ташкенте сгорел Камеска, Виталий Балабанов. Он обгорел сильно, он умер просто там. Так что а? 70% отжога, да. Там замечательные были люди. Вот Саша сидит. Сколько он вытаскивал и куда-то. Сам чудом остался живой. Он теперь российский гражданин из города Херсона, там паспорт есть, все, там, он честно служил и там, и там, и в Афганистане тем более. Летчик высокого, вертолетчик высокого класса. Да? Ордена все, кроме ордена Ленина, у него есть там все. Ордена Ленина не надо, Ленина, зато остальные есть, и красного знамени, и звезды, и все остальное, что положено. Да? Отчаянная храбрость вертолетчик. Вертолетчик. Ну, а пока я вот с этой песней начну. Про себя. Почему Афганистан никуда не исчезает и не уходит? Я знаю, тут ребят сидят, ветераны афганцев, никуда не деться. Я еще не понимал, а что это, батя мой, там, Великая Отечественная война, без конца, как соберутся, только об этом разговоры с своими боевыми друзьями. Мы вчера посидели, вспоминали, да? Вся фаизабадская группировка наша там. сидели, вот. Да, Афганистан многое сделает, и мне... Да я больше всего про Афганистан написал Сейчас, ну, в общем, это на тему Время, доктор, время лечит раны Но открою тайну вам, друзья По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря, Тридцать лет погоны капитана, А вокруг не русская земля, по Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. На пески Ильягистана, Алая заря, по Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, по Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, Каменные будды помяна. Над рекою кокчата поля, По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря Гиндукуша горы, великаны А в долинах рис и конопля По Афганистану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 Говорят. Спасибо. То есть это вот вы поняли, наверное уже, да? Сегодня все-таки презентация книги продолжается. Извиняюсь перед, я уже извинялся, сейчас извиняюсь, что мы не успели сделать диски к этому времени. Они будут к февралю готовы. Оказалось сложнее, чем книгу написать. Три года а здесь технически сложнее сделать просто. А по ее части, которые не вошли у нас в первую часть, когда была прошлый раз, там презентация книги туда, да? И пытаюсь уместить в день ЧК презентация книги. И 27 декабря, это не круглая, конечно, дата, но это день памяти, как мы считаем. Хотя кто-то из нас считает, что это праздник 27 декабря, и который будет впереди еще. Новый год еще обязательно, 15 февраля. И вот я такой компот... Извините, предлагаю вашему вниманию Всего на свете, но тут, конечно, все-таки Афганистан Потому что основное это здесь так. Остывает в горах Грязно-серая осень И грозится снегами Седой горизонт мы уже ни наград, ни признания не просим, Мы уже нахлебались афганских щедрот. Мы уже отболели холерой у страха, Мы уже не считаем контузии и ран, На изъеденных потом, Солдатских рубахах.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 Павшие ей сыновья Здесь сердцами встречая Свинцовую югу, Мы узнали почем И вода, и слеза Протяни мне собрат Уцелевшую руку Мы открыто посмотрим друг другу Протяни мне за брат уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу глаза. Остывает в горах грязная серая осень и грозится снегами седой горизонт. Мы уже ни наград, ни признания не просим уже нахлебались афганских щедрот. Спасибо. Я извиняюсь, что песня-то грустная. Ну, я и... Не... Много лет ничего весело на ум не приходит. Ну, никак просто. Кроме этой улыбки, которая, Бог знает, когда написана. Я ее спою, но потом, значит, здесь... Ничего. Да потому что ничего не вижу. Вот уже. С 91-го года, года начиная, мы же все политическая ошибка. Черт знает, как дожили до сегодняшних светлых времен. Да? Вертикали власти и прочей геометрии. А по мне так надо было к стенке ставить тех, кто это уж куда послал нас. По Ихнюю ошибку надо. Но они все живы и здоровы. Пятно бродит себе, там у него целый Пушкина под Москвой, миллиарды у него, миллионы, и что-то еще говорит тут. Остальные мне до нас. Там другие войны пошли вот после Афганистана. Какая разница, какая война, если гибнут наши люди. Наши люди. Мне, например, честно вам скажу, кто там гибнет на стороне Украины, кто ну, из американцев с пиндосом гибнет. Мне абсолютно наплевать. Я сделал свое дело, выпрыл на свой долг. 30 бойцов я привез сюда живыми и здоровыми и вернул матерям. Сейчас татары у нас сколько у нас? Там по 5 человек у Радика, внуков уже только одних там. Главный беттерщик наш был. А кто там где там? Защищайте сами. Затянули, ребята, только другое еще, вот ничего не поделать никуда. Вот кто это затеял, тот и расхлебывать должен. И не меняй никого, потому что иначе будет еще хуже кто-нибудь. Вышь вот этот? Этот сидит там верховный. Ладно. Вот я говорил про скалу Сангемур. Мы сегодня говорили, как мы ловили рыбу там. Сергеем говорили. Они ловили на Бахараке, где там тоже рыба ловится точно таким же способом. Там рыбы хочется. А у нас была в Айзабаде рядом, в ну, километрах где-то полтора, скала Сангемур. Перевод, скала Орлов. Это чуть ли не центр да, да там теперь... Город Сад, как и назывался, Файзабад, там, там теперь, как мы ушли, там теперь... Только гибдена не хватает, дороги, асфальты, разменьше, светофоры. да, еще. И все это на наркотиках выстроено там уже. Крупнейший центр наркотиков, который вот на север, северным транзитом идут. Вот. И скала Сенгемур, по преданию, скала Орлов, по преданию Шахи. Своих изменщиц, из гарема там кого-то, жен сбрасывали просто кокча, там бурная речь, кокча, кокча, и туда перекаты, тогда труп выпал у который пропал. Его нельзя было определить, значит, кто это такой, такого по камням растрепало. Уцелели только одни вертолетчики. Вот сидит один из участников, который в автобусе с 20-метровой высоты, в УАЗе, да? Слетели в эту речку, на ходу выпрыгнули. и Все живо остались. Все Саша остались живы то Конечно, что там это же абсолютно. Ну, пошли к женщинам в полк через речку. А в это время приехали инспекция, генерал какой-то. Подъезжает к этому мостику через когчу. Вылетает у вас бежего цвета, там, буханка, и в воду там 20 метров или даже больше, и вертолетчики во все стороны из двери выкидываются там с этим но все живы остались, слава богу. Да вот это скала Сангемор. а мы ловили рыбу. Ребята там пограничники были, солдаты, заранее до меня еще сплели такие сетки мелкие, типа лосоочка только большой в руках удержать надо. Рассказали, как делается, кто перед нами, кто был там, и рассказали. Да как это просто, есть малая саперная улочка и большая саперная улочка. Большая саперная улочка это РГД. F1, ты что, там осколки же от нее. Феньки-то нет. Я 200 грамм тратил я туда привяжу, наверное, да, и хватит там этим всем. 200 грамм бинтами пакетом помощи, и все. Гранату, на нее тротиловую шашку. И вот это там барьерчик, такой столик из камня сделан. И вот мы там, в речку, там эту кокчу, взрывы там камни со дна, солдаты, БТР... Который на, на, на расстоянии 200 метров не сносит волной. И солдат с поливый стороны для мелководия с этими сетками. Вода мутная. И как, а рыба у них брюх белый в этой. И как только всплывает, там маринка эта всплывает там. Не знаю, кто там еще был, все всплывали. В те, в этой. И они, два мешка, два этих, и все, и, и, и уляем. Фосфор, витамин нужны солдатам. И муху. Так вот, это скала Сангемур. Вот про нее. Мы живы. Я пою. Значит, вот еще что я должен сказать. Тут 90% этих песен герой лирический, не я. Тоже, каждый раз объяснять, что это не я. Я бы, может, хотел быть на месте моих лирических героев, даже очень, но исторически это не так. У нас никто не погиб, но зато погибли у других. Тогда вот с Каласом Гемом. Дунет ветер, на листву, как листки. Партитур. Горы замерли в траурном марше Мы безмолвно стоим на скале сан уцелевший, Чествуем павших Мы безмолвно стоим на скале Сан-Гемур Чествуем павших над скалой сан Гимур. Разгулялись ветра, О, подножая бесится речка. Нас двенадцать из рейда вернулась вчера, А троих призвала к себе вечность.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 на скале Сан-Гимур, на скале, Сан-Гимур, наша гордая, горькая тризна, На скале, Сан-Гимур, На скале, Сан Гимур, Наша горькая, гордая тризна, Кто сказал, что Восток вековечен и мудр? Здесь хранилище истинной веры, На скале сан -Гимур, на скале Сангимур, только камень шершавый и серый, на скале, сан -Гимур, на скале Сан-Гимур, только камень, шершавый и серый. Спасибо. Это, это стихи, я не делал из нее песни, она мне не получается, нет, пытался, но мне не получается. А потом Карась, там в Луганске, ну знаете, Карась вам знакомый, он сделал песню, прислал мне, он через Ольгу Перову передал. Сделал он лучше, я и Карася повторить не могу. Значит, и то, что, что поет там Кузнецов, тоже не хочу, потому что не так мне хотелось. Ну вот, это, как сказать, это, в общем-то, посвящено Новому году, который наступает. И афганцам, всем, кто прошел Афганистан. У Верстакова есть замечательная песня. Помните, «Насели духи с трех сторон, четвертый, пропасть преисподняя, мотострелковый батальон встречает ночку новогоднюю». А кто видел фильм первого церкви такого? там идет, а здесь в Москве голубой огонек. Там, значит, тут все поют певцы какие-то, чего-то, а там умирают люди ну, в бою. Ну, Ерстак сам ее споет ну, в феврале наверняка. Так. А я вот просто стихи написал. И потом понеслось. Значит, вышла книга, не моя, совсем по-другому. В Ленинграде помяни нас Россия, тут помини Россия, там ордена помини Россия. Кстати, вот один... Из поводов, почему книгу сначала решили сделать. Надоело мне просто, когда еще раз. За столько, 30 лет с лишним поют, чего хотят, и как хотят, и где хотят. Вот я напечатал тексты, а теперь есть основания Уже тут, да, мы поем уже. Изготовились черти уже, вот тут 23 февраля, там это все. Нет, ребята, а диски? С моим песней. У них не берут. Наконец начал действовать закон. Давайте от автора что чтобы эту песню на свои диски записывать. Нет. Обойдетесь. путь свои. Не надо. Ну, от этого тоже поют. это совсем не то. Жаба, жаба задавила, правильно, Марин смотрит. Да не хочу. И как мне сказали, один умр человек, он погиб потом. Игорь говорит: Я же тебе как дети родные, ты их пишешь, пишешь кому-то, мимо тебя деньги такие проходят там, сотнями тысяч долларов там идут. А ты чего? Зачем-то их пусть эти... Ну, мне жалко было, а теперь не жалко. Они же мне ничего, даже не упоминали, когда. Вот сейчас не знаю, что они там в Кремле будут петь. Но уже петь, прощайте гору, уже замечательный певец. Кобзон умер петь, ее вряд ли кто будет там. Остальные я запретил петь. Вот сейчас что будет, не знаю. Я и от Кремля отказался. Я туда не еду. Третий год и не поеду никогда. Значит, песня такая. Помени нас, Россия, Декабрьскую стужу, Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, Кто берег тебя вечно И в вечность ушел. Помяни нас засыпанных Пеплом и пылью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 Ни на шаг, ни сошедших со взятых вершин, Ни трибунной речью, ни строчкой газетной, На их великой любви запиши. Помяни нас, Россия, в известной печали, Златорусую косу свою расплетя. Мы оставшимся помнить и жить завещали. Жить, как коротко прожили мы, для тебя. Вот. Это, ну, прошу прощения я тут зачем подобрал так что тут сижу и его вот сам сплошные сопли так вот но это тоже песня такая ну что поделать вот мы сидели вспоминали веселые моменты вчера колли комиссаров юрка вот моих саша весело веселились и вон супруга моя там, она говорит, приехали, вот как не с только пьянки веселые что-то рассказывают. Говорят, что ты хочешь, чтобы много лет после Афгана, а что ты мы хочешь? Анекдоты такие, чтобы мы рассказывали про то, что там реально было, зачем? Мы их в про это не писали. Все было хорошо, все было замечательно. Бассейн, бананы, пальмы, мартышки прыгают. Это вокруг города, горы, никаких мартышек. Это только в оазисах. Ну вот это такая песня. Поскольку для меня 27-й это день памяти... Не может быть два праздника. Ты понимаете, как получается исторически, там хронологически. Значит, начнется у нас следующий год 40-летием ввода войск и закончится 30 летием вывода. Начнется 30-летие вывода и закончится... И, да, в феврале, правильно. А закончится декабрь 79-го. Да. Все наоборот, а началось в декабре 79-го, а закончилось 15 февраля 89-го. Ну, ладно. За дальней речкой, За дальней речкой, За южной речкой, Где пыли до жара, За хребтом гендукуша, за каменной сушью Послушай, послушай, Как плачут ветра За хребтом гендукуша. За каменной сушью Послушай, послушай, Как плачут ветра Военные годы свинцов. Годы. Бои до да походы, до да пули, до да кровь, это было, все было, обелиски могилы, придай женам силы, земная любовь, это было, все было, обелиски могилы, придай силы земная любовь, война за плечами, но снова ночами, к нам от приходят в ослах, Загорелые лица, Синева на петлицах. И пыль на ресницах, и соль на губах. Загорелые лица синева на петлицах, И пыль на ресницах, и соль на губах. И память, как рана, открытая рана Там Афганистана. Забыть не дает За хребтом гендукуша Над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет За хребтом гендукуша Над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет нет, нет. Давайте мы спою свою чужую песню. Она исполняет на первых кассетах. Исполнял ее Кирсанов Юра, который жив-здоров. Сейчас обретается в Донецке, по-моему, Мариуполе. В администрации, в администрации Донецкой области, да. Но эта песня, которая... Я не помню, чьи слова. Синеглазый Шуровик, Коль, не помнишь? Ну, неважно. Живописный кишлак под.. Да-да-да. Живописный кишлак под Кабулом. Не забыть нам, товарищ, никак свистом пули ракетным гулом заполнится, заполнится нам, на намочек-вардак. В небе красная тает ракета, нас на помощь зовет сарандой. Груз, груз каски и бронежилета не мешает вести обой. Но я хочу веселую песню. Гришка Осипов, помнишь, как только Чаквардак, вы эту песню поете, грозился расстрелять все, что музыку издает. За пистолет хватался, да там столько ребят помикло, а вы поникло, а он декабрист. А вы, идиоты, слушаете это. Ну, ну, хорошая песня получилась, что ж теперь, мы всех помним. Ну, чтобы там развеять вот это, вот, а то я сам уже начал таять на, этих, на воспоминаниях. Ну, не надо никому объяснять, да, много чего там. Етаган, да. <свят> Ятаган, название турецкой кривой меч. Мушавер советник. Шуравье это не русские, это переводится как советские. Советские, да, правильно. <свят> да, да, да, да, да, да, да. Там различия понимаете, да? Духтар и ханум, да. Ханум и духтар. Ну, кому чего? Ну, <свят> не важно, в общем-то. <свят> да. да. Кому чего больше нравится? Выбирайте. Что там еще? Кафир, ну понятно, кто это такой. Кефир, кофир. А? Короче, обрезанный, да. Неверный, да. И вот такая. Как у нас в уезде чек Среди женщин шумы коворода. Из кабула к нам пришел отряд под названием кодовым каскад, каскадеров я пошла смотреть, и стояла, скрывшись, за мечеть, вдруг гляжу, идет ко мне один, Синий глазый молодой блондин. Как взглянула я на шурави, Так в душе запели соловьи.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 Наш начальник грозный машавер Заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шурави, Ты минуты радости лови. Зва знаю я, в горах сидит душман, Против русских точит етаган. Шурави смеется, не пугай, Всех душманов мы отправим в рай. На земле афганский будет мир, Вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, И ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, Где ж ты, синие глазой, и шурави? Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Лай, лай, лай, лай, лай. А я жду, Гораю от зубови, Ну где ж ты, синие глаза и шурави? Так. так, вот чего. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Не, не с той песни взял. Не с той песни слова, да, сейчас. Нет, просто я... Я просто знаю. О, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Просто у меня специально веселые песни заготовлены здесь. Вот я сейчас пою. Эти песни писали наши разведчики. 20-й контракт первого главного управления. Звались они советниками. Мушавер-Илхад. Советник Хада. Это местный КГБ. Были другие советники. Партийные были советники. Вот сидит... Комиссар-комиссаров, комсомольские советники, и за каждым афганцем был советник там разный. По сельскому хозяйству, еще что-то такое. Ну, поскольку советники были старше нас, в основном в своем, да, и ни одна страна, потому что они кадровые ребята из первого главного управления из внешней разведки, и где они везде они были советниками, а потом знаю, в Африке было много, ну, у кого какой язык, неважно. Они народ су, ну, суровый, служба суровая, и многие были потери и память им светлая, и всем еще. Они были там раньше нас, раньше диверсанты, мы диверсанты были. Но они замечательные ребята, мужики, потому что они пели, в общем, сами про себя веселые песни. Сейчас, сейчас поют. А у нас, среди наших друзей, есть, жена совет. и дочь советника, и там еще внучка советника. Так что посвящается от этой песни. Ну, на известный мотив И недолго, значит. Не надо грустить, Друзья, веры, Куда занесло нас, То воля Творца Должны оставаться. И здесь мы примером, Примером в работе Во всем до конца. К чему столько мата У вас в разговоре к чему вы стремитесь Забыться в вине, пускай вам тоскливо Я с этим не спорю Но надо держаться И ведь и мы на войне Советник из хада Бросьте пить кишмешовку По пьяни хвататься За свой автомат, я знаю, вы здесь Словно мышь мышеловки. Но вы же не мальчишка, а вы дипломат, и вы с сарандоя оставьте ухмылку, я все понимаю, вы стремитесь домой, и поймите и вы, нету счастья в бутылке, пусть нету порядка, но есть с Рандой одно утешает, хоть сердце не имется. Что рядом друзья И что я не один Быть может остаться И мне здесь придется Но все же я русский И я дворянин И вы переводчик Успокойтесь, милейший К чему с вожделением На женщин смотреть Я знаю, вы были Любимцем у женщин но вы за границей придется терпеть, Махнуть бы в союз, как простой безбилетник, Обнять бы подругу, заждалась она, не падайте духом, Партийный советник, а вы комсомольский, налейте вина. Ну и это, и это тоже, это просто я Дань вам даю, потому что я пел песню про советников, песню советников, но мало надо больше, потому что кто-то здесь, кто-то сейчас, в этот момент, где-нибудь, и в том же самом Афганистане, в том числе. Вот у нас друг фронтовой тоже советник, он уже три года в Афганистане сидит, Толя, да? Слава, слава, слава. Раз после был в вот. год сидит. Люди работают. Работ по всему миру, несмотря на то, что в не происходило, они стоят на страже Родины и их безопасности. Да, погибают, да, умирают от болячек, которые заработали как-то, но держатся. Так что... Сейчас еще одну песню. И пели веселые песни. Вот такая, например... они здесь все на все вы, выкопал из интернета с помощью пировой а вот они. и отдельной папкой песни советнического аппарата это серьезная песня это русские люди мы бережно любим просторы лесов и полей. Мы здесь за границей России частицы, Поэтому любим двоение, за тысячи верст от дома Сред серых афганских гор, В тоске по всему родному. Негромкий ведем разговор У коек стоят автоматы Попутчики нашей судьбы Незримого фронта солдаты Мы учим искусству борьбы Земля задохнулась от жара Пожары куда ни взгляни Укрылись в горах Кандагара Бандиты Саид, Дейлани мы делаем дело и верим, в их, в общем-то, скорый конец, Не зря нас зовут мушаверы, хранители мирных сердец. Мы делаем дело и верим, В их, в общем-то, скорый конец, Не зря нас зовут мушаверы, хранители мирных. Так, еще одна песня. Значит, я думал, в Афганистане когда услышал, что это песня МВД, ребят. А потом уточнил, нет, это наших советников там песня, наша песня. Потому что когда я слышал, я пропустил одно единственное слово, из которого было ясно, что это песня наших советников, комитетских. Вы слышали, наверное, то. Отзвенели тосты всех моих друзей, Пили за погибших и живущих, Пили за страну проклятых босмачей, За ребят в атаку вновь идущих. Пили за страну проклятых босмачей, За ребят в атаку вновь идущих. Пили не пьянея, взор все так же чист, Не устали руки от стаканов, ведь не зря зовут нас Шуровичекист, Разобьем проклятых мусульманов, Ведь не зря зовут нас Шуровичекист, Разобьем проклятых басурманов. Тостов было много, смысл у всех один отслужить и вновь домой вернуться, Но в горах сидит проклятый гульбедин. Сладкий с ним придется нам столкнуться. Но в горах сидит проклятый Гульбедин, Сладкий с ним придется нам столкнуться. Пейте себе, братцы, все придет опять, Встретимся теперь, быть может, в Польше. Выполнять приказы нам не привыкать, Только бы деньжа отплатили больше. Выполнять приказы,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 Это стихи, слушай, решение прошло. А сколько времени? Первый перерыв? Юрий Алексеевич, есть еще, да? Или к чего? Как скажете, кто курящий, ну и вообще отдохнуть? Чего? Есть 10 минут еще? А, вот, Тогда стихи. Это то, что не получалось, да не хотелось эту песен делать. Они написаны, ну, как вся книга. Начиная с 1965 года, по настоящее время, там все перемешано, такой винегрет. Я не пишу нигде, когда и что написано, почти не пишу. Я же не профессиональный поэт. Чтобы Каждую страницу подписывать там что-то, валяется все где-то чего-то, там, на обрывка. И вот была, но ну, это хорошая песня. Она была опубликована несколько раз. Мы шли в горах, и путь казался вечен. И сердце било в уши, как на бат Казал комбат, держись, еще не вечер. Не опускай, братишка, автомат. Комбата снайпер срезал под гератом, А я живу, спасибо, бед санбат. И как завет хранил слова комбата. Не опускай, братишка, автомат. Мы про войну читали не по книжкам. Там, где поля косил свинцовый град, Война бойцов ковала из мальчишек. Не опускай. Братишка, автомат. В огне девятилетнего похода не выжгли нас ни пуля, ни булат. Мы воины великого народа. Не опускай, братишка, автомат. Еще гуляет зло по белу свету. Еще враги стреляют из засады под лицы, не призваны к ответу. Не опускай, братишка, автомат. А нам в этой жизни ничего не слишком. Ни памяти, ни боли, ни наград. Еще не время делать передышку. Не опускай, братишка-автомат. И золотой не знать нам середины. Ни в радости, ни в гореще утрат. Еще не все покоренные вершины. Не опускай, братишка, автомат. А, а, еще такой там. Уходим, стихи, уходим, с прошл... с... уходим, с прошлым рвется нить. Спешите нас благословить. Пишите почести при жизни воздать идущим на войну, Презревшим смерть, служа отчизне. Уходим. Дарит нам судьба тем ордена, а тем гроба. Но слава, павшим и живым, неразделима едино, Когда свинец кого-то минул, попав в идущего за ним, Обоим славу воздадим. Уходим. Долг будет путь. Тот, кто остался, не забудь нас, покидающий, покидающих уют. Ты, ты не посетуй, мой ровесник. Что мы уносим наши песни, Другие сложат и споют. Уходим, как нас назовут, Что угадают и поймут Недальние потомки наши, Не испытавшие войны. Какими им предстанем мы, Что песни им о нас расскажут? пытаясь понять какой нибудь повеселее, ну, хоть убей, не получается. Нет, одна есть, но она как бы запетая, Ну неважно, все равно. Тут не все же ее слышали, наверное, в авторском исполнении. Ну, суть такая, уходя в горы, где ни разу еще не был никто, надо слушать совет старшины, который там тоже не был, или замполит, который поддерживать дух должен.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 и хорошее настроение не покинет больше вас если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять вспомните что раньше вы так не летали и как видно больше вам так не летать и тут улыбка без сомнения вдруг коснется в ваших глаз и хорошее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 не покинет больше вас Если вас за ногу кобра укусила Если жить осталось только полчаса Помолитесь Богу, соберитесь силой И как в детстве начинаете верить в чудеса И тут улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас. И самый последний, Самый ужасный и трагический. Если вам замены Нету из союза, Если не пускают Свидеться с женой. Помните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил, Он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется Ваших глаз. И хорошие Настроение и не покинет больше вас. Спасибо. Ангольская песни, песни. Какая? Ангольская. Ангола, ангола. Ой, нет, я там не был. Вдруг у меня был. Да, переделка а переделка? Я такую в Тоже улыбка, да? Да. Ну, да т... Ну, значит, с разрешения уважаемого мной любимого, значит, Александра Городницкого, то есть я доподлинно знаю, что на эту песню он не обиделся. Я ее спою, хотя не предполагалось, но спою. Там, ну, там много там, всяких стран. Герой главный и жены разных послов. Сейчас я спою про это. Ну, вы знаете, да? Александр Роднийский песня Передел я два вставил, но он не обидел, сказал, ну хорошо когда я услышал ее так что я пою ее Мне не вали снятся и не гали, не родные реки и леса. В Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабо, братцы, ох, не слабо. Блеск волны, мерцание весла Крокодилы, пальмы, баубабы И в посла французского жена По-французски я не понимаю И она по-русски, ну нифига Но как прекрасно грудь ее ногая Как стройна высокая нога И никакой другой не надо бабы мне душу Африка зажгла Крокодилы и пальмы, баубабы И жена французского посла Дорогие братцы и сестрицы Что поделать мне с самим собой Все один и тот же сон снится Широкоформатный цветной И в жару и в стужу, и в ненастье Он сжигает душу мне до дотла А в нем постель распахнутая Настежь и жена французского посла Дальше мои собственные. А у нее глаза синее море, губ, губ, губ рубины, зубы жемчугам И себе, наверное, на горе Я приехал в этот Сенегал где ноги бродят папуасы, Где ракочет теплые волна, Где как кокосы, пальмы, ананасы И посла французского жена. Но это не все. Кто-то отсюда приезжал, В том числе из Анголы, кум приехал. Помнишь, как он приезжал, Оль? Где Мишон? Кто-то из Вьетнама приезжал, Кто-то со всего мира приезжал. И не нужны теперь ни Вали, ни Вики, Вероники тоже не нужны. Вот в Мозамбике, братцы, в Мозамбике, там говорят совсем другие сны, Там крокодилы, пальмы, бегемоты, Солнце зной и больше ни шиша, Там мушкара, москиты и болото, Но и жена посла из США. С разрешения городницкого. Так, пошли там это, дальше. Это было. Так, перерыв. Братцы, отдыхаем 15 минут, да? Ладно? Спасибо.